Кто атакует Джимфами от Мальта до Японии? Big Money это твой лайфстайл. Здравствуйте, друзья. Я изложил свой взгляд на развитие Джима. Для меня он очевиден. У вас другой? Пожалуйста, пересечемся в комментариях. Итак, поехали. Здравствуйте, друзья. Я популярно расскажу вам о двух вариантах крупного заработка. Насколько крупного, вы сами все увидите. Я участвую в проекте Джинфами уже два года, знаю его вдоль и поперек, хорошо здесь заработал, имею солидный портфель с акциями. С удовольствием лично поделюсь своими результатами и опытом. Меня зовут Виктор. Итак, Джинфами называют первым денежным мессенджером. И это действительно так. Здесь есть пять вариантов для заработка. Я расскажу вам о двух из них. Вариант первый. Заработок на инвестициях в сверхдоходные акции IT-проекта. Почему эти инвестиции имеют колоссальный процент доходности? Где его искать и в чем принципиальное отличие этих инвестиций от всех, которые мы знаем. И второй вариант. Заработок на предельно простом маркетинг-плане. Деньги вы здесь сразу заработаете, но главное, вы здесь получите высокодоходные акции с каждого бизнес пакета лично приглашенного. Сразу скажу, Jimfomi не является сетевой компанией. Это чисто инвестиционный проект для создания высокоинновационного продукта под названием Massinger Jimfomi. И он уже готов. Для того, чтобы в этом разобраться и начать здесь зарабатывать, именно об этом я вам расскажу. Я вам покажу точные цифры заработков, которые вы здесь получите. Вариант первый. Заработок на высокодоходных инвестициях. Мало кто знает, что инвестиции в разработку топовых приложений с последующей их продажей всегда были чрезвычайно выходным вложением. Главное их вовремя разглядеть. Доходность ваших вложений после продажи таких продуктов может составить десятки и сотни тысяч а иногда и миллионы процентов. Укладывается это в вашей голове или нет, но примеров таких инвестиций множество. Далее я покажу такие приложения, которые известны всем без исключения и которые были проданы. Именно таким проектом является компания Джимфами. И именно эта компания создала продукт, имеющий принципиально новые возможности, которые на сегодня отсутствуют на рынке. Он называется Messenger джемфами. Me. Мессенджером он называется потому, что здесь есть базовый функционал, который есть в любом другом мессенджере. Но это только маленькая и не главная часть возможностей джема. Итак, конкретно какие суммы заработка вы получите. Для инвестиций имеется ровно 4 маркетинговых бизнес пакетов. В их состав входит определенное количество акций. Название Go, Biz, Премиум и Инвест. Цена маленького 135 евро, самый большой инвест 3240 евро. Здесь нельзя инвестировать любую сумму, начиная с одного доллара, как это часто бывает. И есть ограничения по максимуму. Вы можете купить любой из них или несколько. После этого вы становитесь владельцем акций, которые входят в состав этих пакетов. И совладельцем компании. Здесь я хочу внести ясность, главной и единственной конечной целью компании Jimfomi является создание топового продукта с целью выгодной его продажи и распределение всей этой суммы среди инвесторов напрямую на их расчетный счет. Как я сказал, уже такой продукт готов. То есть надо понимать, если говорить про акционерный доход, вы его получите не от доходов компании, а от ее продажи. Вот здесь обычно возникает много вопросов, но давайте все по порядку. Само собой, вам нужно пройти регистрацию, верификацию, внесение вас как инвестора в реестр акционеров и получение всех юридических документов как совладельца компании. Сертификат на акции, договор подписки акций. Вы можете заказать эти документы сейчас или ближе к продаже джема. Они есть в личном кабинете. Подробнее я расскажу в конце видео. Приобретая один самый большой пакет инвест, вы получаете 54 акции. После продажи джема, вы получаете акционерный доход в размере более 11 миллионов рублей. На эти деньги можно купить стандартный комплект из материальных ценностей, причем хорошего качества. Автомобиль, квартиру, мебель, одежду и съездить на курорт или вообще поменять место жительства. Ну и в личном плане можете жениться или развестись ради такого случая. Если вам этой суммы мало, для полного счастья, инвестируйте, например, в 1000 акций. Вы получите 3 миллиона евро. Что можно купить на эти деньги? Подумайте сами. Сегодня на руках у инвесторов находится от 10 до нескольких десятков тысяч акций. Это и будет первый вариант вашего заработка. Акционерный доход от продажи джема. Я инвестировал более 11 тысяч долларов у меня портфель на данный момент на 710 акций и плюс почти 73 тысячи токенов все это я покажу лично компания через два месяца выходит на площадку ICO, где ваши активы станут ликвидными а развитие джема ускорится в десятки раз и второй вариант заработок на предельно простом маркетинг плане на первом этапе у вас есть Будет два вида ничем не ограниченных выплат. Первое. Выплата с пакета лично приглашенного. Чем он больше, тем больше выплата. Вторая Выплата с товарооборота вашей структуры с любой глубины, объем которой измеряется баллами. В состав каждого бизнес-пакета входит определенное количество баллов, которые прибавляются к товарообороту вашей структуры. Как только в структуре набирается в левой и правой ноге в сумме 900 баллов вы получаете 100 евро напрямую в кошелек. Давайте покажу как это выглядит на конкретном примере. Вы приобрели инвест пакет и сразу получили 54 акции. Это ваши инвестиции. В левой ноге вашей структуры баллы будут набираться из двух источников: с пакетов ваших лично приглашенных и тех кого они пригласили. И второй источник. Баллы будут добавляться от партнеров вашего спонсора. Бесплатно. То есть в левой ноге баллы набрать проще. Допустим, здесь уже добавилось 1800 баллов. Это в левой ноге. В правой ноге присоединился ваш лично приглашенный тоже на пакет инвест. В состав инвест входит 1000 баллов. Это и есть объем товарооборота вашей ноге. В правой ноге. Что произойдет дальше? Как только он присоединился, слева списывается по 600 баллов, справа по 300 баллов. То есть слева и справа в сумме по 900 баллов спишется три раза подряд. А это значит, вы получите 100 евро три раза подряд, то есть 300 евро. И это ваша выплата с товарооборота структуры. Плюс вы получаете одну выплату с пакета «Инвест», лично приглашенного на сумму 600 евро того вы получаете 900 евро приглашая при этом всего одного человека на пакет инвест эти деньги вы можете вывести на карту обналичить сразу можете на них купить еще один бизнес пакет в общем можете распоряжаться ими как угодно но самое главное вы получите дополнительно 27 акций с инвест пакета приглашенного бесплатно а вот этот актив уже в десятки раз больше, чем полученные ваши выплаты на 900 евро. Тут ради только одного актива можно приглашать. Вот именно так работает предельно простой маркетинг-план. Обратите внимание, акционерный доход от инвестиций вы получите сразу после продажи джема в начале следующего года. А вот доход в евро по маркетинг-плану вы получите сразу. И плюс сверхдоходные акции с каждого пакета. Кстати, каждый инвестор получает еще пассивный доход со специальных сервисов. Но это уже третий вид дохода. Вот на таком маркетинге партнеры получают довольно большие деньги. Здесь примеры недельных заработков. Это за февраль, за неделю, начиная с 2100 евро. И дальше указана страна, это по миру, по всему миру. И второй слайд. Это уже мартовская неделя, начиная 700 евро, тоже город и страна. Используя любой из этих двух вариантов для заработка, прямые инвестиции, сверхдоходные акции или приглашения, вы можете получить здесь просто невменяемые суммы. Вряд ли за всю свою жизнь вы столько заработаете. Как я уже сказал, инвестиции в успешные IT-проекты всегда были самыми высокодоходными вложениями, поэтому делайте инвестиции по максимуму, плюс получайте дополнительные акции бесплатно, используя приглашение. А теперь посмотрите на этот слайд, все эти топовые приложения WhatsApp, Instagram, Skype, Viber, Twitch, сюда же можно добавить видеохостинг, YouTube и еще с десяток приложений их не так уж и много. Все они были в свое время проданы. Все они прошли один и тот же путь развития. Все начиналось всегда по такой схеме. Вначале родилась супер идея. Для реализации супер идеи всегда нужны, конечно же, инвестиции. Далее разработки в течение 3-5 лет. Продвижение по всему миру. И целевой заключительный этап, ради чего все это и было затеяно, это продажа приложения. Нельзя просто так в любой момент найти на рынке и зайти в топовый миллиардный проект, чтобы заработать там на инвестициях гигантские деньги. Здесь надо понимать, что такие проекты-гиганты рождаются на рынке один раз в 3-5 лет. Так вот, когда эти приложения развивались, им требовались инвестиции. Вас кто-нибудь приглашал инвестировать в эти проекты? Нет, конечно же. Вот точно по такому же пути развивается компания Jimfomi. Сегодня вам не нужно ждать 3-5 лет. Такую возможность сделать огромные деньги на сверхдоходных инвестициях вас приглашает компания Джимфами. Открыто, надежно и документально. История повторяется. Делайте инвестиции по максимуму. Вы же не хотите опять ждать 3-5 лет. Сейчас джем находится на финишной прямой. Продукт в основном уже готов. Он массово доступен и быстро продолжает расти. На партнерской странице можно посмотреть количество. Выход на площадке ICO через пару месяцев ускорит развитие в джема, джема в десятки раз. Далее продвижение, подготовка продажи, очередная проверка крупной европейской аудиторской компании, оценка стоимости и выставление на продажу по предварительной цене за 12 миллиардов. Все эти деньги от продажи получат инвесторы. Компания в лице основателей совета директоров выполняет абсолютно все, что они намечали или планировали. Партнеры по промоушенам получают часто даже больше, чем ожидалось. Всегда идут навстречу пожеланиям. Совет директоров дает еженедельный отчет и новости от разработчиков. Конечно, не всегда удается уложиться в установленные сроки. Быстро меняется ситуация на рынке. Регуляторы обновляют свои правила. И тем не менее, джем развивается строго по этим правилам. И гигантский этот проект с ясной перспективой. Я в проекте уже два года Внимательно наблюдаю, какими темпами он развивается. И вряд ли я сильно ошибусь, до продажи остался год. А вот акции закончатся гораздо раньше. И на данном этапе задача компании привлечь инвестиции за акции, чтобы полностью завершить разработку приложения и подготовиться к продаже. Плюс всего. Когда эта задача будет выполнена, реестр для внесения новых долей акционеров будет закрыт. Это произойдет ближе к продаже. Скоро они начнут дорожать, потом начнется ажиотаж, а потом акции закончатся. Как только вы сделали инвестиции, заходите в кабинет акционера и проходите личную верификацию для оформления акций в собственность. После этого вас вносят в реестр акционеров. Но чтобы быть более уверенным, вы можете сразу заказать сертификат на акции и выписку из реестра акционеров на бумажном носителе. Там будет указана ваша доля, количество полученных акций на данный момент. В договоре подписки на акции вы укажете расчетный счет вашего банка, куда нужно перевести ваши деньги. Это можно сделать сразу, но это в том случае, если вы не планируете дополнительные инвестиции или продвижение мессенджера. Иначе количество ваших акций увеличится и тогда документы на владение придется заказывать еще раз. Вряд ли это удобно. Большинство акционеров начнут оформлять документы на владение ближе к продаже, когда все акции закончатся. Все документы доступны сразу после верификации у вас в кабинете акционера на сайте инвестифонда. Там есть вся информация и контакты. Все средства от инвестиций поступают в швейцарский банк Кастадиана, а не на счет компании. Такой банк имеет право контролировать расходы этих средств. Это же банк делает переводы ваших денег на расчетный счет вашего банка которую вы укажете в договоре. Так что, после продажи джема, берете папочку с вашими документами на владение акциями, показываете ее вашему банку, и он переводит на ваш счет деньги от продажи приложения. Там же оплачиваете подоходный налог и становитесь патриотом своей родины, а заодно и легализуйте все свои доходы. Вы сможете их свободно тратить, и никто вам, не будет задавать лишние вопросы. Поэтому инвестируйте по максимуму, чтобы потом не кусать локти. Коснусь некоторых важных тем. Компания Джимфами находится в юрисдикции Евросоюза на Мальте, которая жестко контролирует распределение акционерного дохода среди инвесторов. Если кто не знает, скажу, Мальта не является офшорной зоной. Это такое же правовое поле Евросоюза, как и любая страна. В связи с выходом на ICO, благодаря технологии блокчейн гарантируется юридическая фиксация инвесторов в реестре инвестиционного фонда GEMFAMI Investments. Замечу к слову, технология блокчейн будет поэтапно внедрена во все сферы экономики как самая надежная система и гарантия безопасности. Далее, GEM два раза в году проходит аудиторские проверки. На год запланированы европейские аудиторские компании, известные как Биг 4 Большая Четверка. Это самые крупные аудиторы, которые имеют самый высокий рейтинг и авторитет в Евросоюзе. А это дорого стоит. Давно известно, инвестирование на финальном этапе самое надежное инвестирование. Присоединяйтесь сейчас, успех очень близко. Когда будет продан джем джем может быть продан в любой момент доход да сейчас но смысла в этом нет никакого почему продавать высокотехнологичный продукт с пакетом услуг востребованных в планетарном масштабе и стремительно растущей в цене это никому не выгодно цена приложения напрямую зависит от двух основных факторов первое от топового функционала с этим все в порядке на рынке сегодня отсутствует продукт, который хотя бы отдаленно напоминал возможности, которые заложили разработчики в джеме. Джем сегодня и завтра монополист рынка. И второе. От количества пользователей приложения напрямую. Сейчас их около 5 миллионов. С ростом этой цифры растет и цена приложения. Регулярные аудиты подтверждают это. Когда джем подрастет до цены в 12 миллиардов долларов, он будет выставлен на продажу. Пока будет идти оформление, торги, кому продать за сколько, джем подрастет еще до 15-20 миллиардов. Конкуренция между гигантами-покупателями за возможность купить джем сыграет нам на руку. Они уже сейчас тихо атакуют на продажу. Уж кто-кто, они очень хорошо понимают, какие сливки они снимут с эксплуатации джема. Сейчас они тихо следят за развитием джема, но как только он будет выставлен на продажу, вот здесь и начнется между ними Такая подковерная борьба за цену, что неизбежно приведет к ее росту и как следствие к увеличению стоимости одной акции. Если расчетная стоимость ее 3000 евро, то кто знает, может она вырасти до 5000 евро или до 10 тысяч. Сейчас, конечно, рано об этом говорить, время покажет. Поэтому предлагаю, предлагаю вам, делайте инвестиции на максимальную сумму. Выбирайте тот бизнес пакет, который будет для вас наиболее комфортным или несколько пакетов, вы получите уже через год акционерный доход, который реализует все ваши планы. Мыслимые, немыслимые, поменяйте свою работу на ту, которая станет для вас хобби. Про особенности мессенджера джема можно рассказывать много. Сегодня уже никого не удивишь текстовыми сообщениями, голосовой или видеосвязью. Идея создания джема в 2014 году была другая. Эти мессенджеры уже вчерашний день. Кроме базового функционала, который есть везде, в джеме внедрены самые пиковые технологические разработки. В их числе искусственный интеллект, информационные боты, которые здесь всем рулят, запущена собственная криптовалюта, криптобиржа для обмена фиатных и криптовалют, цифровой мини-банк у вас в кармане. Платежная система, работающая с четырьмя самыми популярными криптовалютами в бесшовных транзакциях по всему миру. Вот на таких технологиях работает торговая площадка нового поколения, получившая название Market Space с тысячами магазинов и кэшбэком на базе Джимфами. В основе ее технологии блокчейн, дающие безопасными, делающие безопасными взаимодействия между продавцом и покупателем и многое другое. Разработчик приложения, компания Synazis и профессиональная команда программистов из Минска, которые создали Viber, проданный японцам, за почти миллиард долларов, и игровая площадка Playtica, проданная китайцам, за 4,4 миллиарда долларов. На сегодня совершенно очевидно, что Джим будет продан скоро дорого. А инвесторы получат огромный акционерный доход. И среди этих инвесторов можете быть вы. Бы. Вот такие колоссальные возможности для заработка через инвестиции дает нам джем. Если вас заинтересовало мое предложение, если вы хотите узнать, как просто перевести акции в деньги и начать здесь получать дивиденды как до, так и после продажи приложения, заполняйте форму на этой странице напишите там свое имя и электронную почту. А если вы увидели здесь свою перспективу развития в жене и готовы инвестировать, проходите регистрацию и выходите со мной на связь. Кнопки, ссылки и мои контакты на этой странице. Помогу вам в этом разобраться, закроем с вами все вопросы.